Всем привет с вами, как всегда, Арго, и вы на моем канале. Сегодня я вам расскажу и покажу, как заработать деньги школьнику без воды. Треугольники, круг и вот это, не знаю что это, ну прямоугольник допустим а, Так, сейчас, а, а, это, и надо собирать вот такие, вот сейчас, давайте зайдем, покажу работает подождите сейчас разберусь вот разобрался вот нажимаем на первую игрульку play и нам нужны вот такие вот ключики смотрите как это работает нажимаем старт запоминаем два этих квадратика и потом надо на них нажать вот, вы получили один ключ. И надо накопить таких 6 ключиков, чтобы открыть вот этот сундук. Сейчас. Вот. Уже два ключика. Сейчас я накоплю 6 ключиков и мы посмотрим. Так, ну вот, я накопил 6 ключей и мы нажимаем на вон этот сундук. Вот. Надо здесь набрать 6 из 6 ключей, чтобы открыть этот сундук. Здесь может выпасть а, подсказка, либо монеты. Нам нужны сейчас монеты. В чем нужны монеты? Монеты нам нужны, чтобы потом их а, разменять на настоящие деньги. Вот. Заходим здесь в баланс. Здесь нам надо накопить 500 монет, чтобы потом вывести их... Настоящие. Вот. Э, от, нажимаем Open и смотрим рекламу. Короткую. Когда мы досмотрели, досмотрели рекламу. У нас появляется одно, Либо подсказка, либо монета. Не высла э, Монеты. Три, 4 ну то есть 3 и 4 копейки mm -hmm. так вот это можно оценивать и вот так надо пока у вас не будет 500 монет я не буду уже это делать потому что видео потом выйдет через месяц я не хочу вас так время ничего mm -hmm. хочу вас за... Я... не хочу вас ну, без видео оставлять так что я их уже выводил недавно выявил э -э как надо выводить вот, заводим баланс потом э через э что вы хотите вывести киви или яндекс деньги например киви нажимаем и там э Номер ну, а кошелька, вас просит ввести и электронную почту, вы это все вводите и нажимаете получить, потом подтвердить и все, у вас э, эти 500 монет ушли в баланс, ну э, ваши реальные деньги, потом ждем 4 дня или может быть раньше. И вам придут эти деньги на Kiwi или Яндекс деньги. Ну, ждем. А пока я вам отправлю, я сейчас сделаю вам скрин, как я их выведу. Ну что, это видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Оставляйте свой любимый комментарий. И присылайте это видео всем-всем своим друзьям. Ну а с вами был Арга. Всем удачи, всем пока, хопнущ.